Здравствуйте, я Игорь Черноусов, а вы счастливые обладатели программы Турбо Скайп. Не побоюсь этого слова. Это мега рассыльщик по скайпу. Это программа, которая позволяет вам выйти на объемы 10, 15, 20 тысяч отправлений по целевым скайп-контактам в день. Делая такие рассылки, такого объема, такой массовости, вы получаете реально бесплатный источник трафика. Потому что себестоимость рассылки по скайпу это даже не копейки. Но об этом я рассказывал в своих первых роликах о программе TurboSkype. Такой мощный источник трафика, бесплатного трафика, вы получаете практически сразу. То есть, закончив смотреть этот ролик, вы уже можете массово рассылать по скайпу. И тогда вот все вот эти курсы, которые выпускаются, и вот сейчас продолжают выпускаться, не все эти курсы врут. Да, оседлав какой-то источник трафика, любой источник трафика, вы можете зарабатывать деньги. Схема заработка тут элементарная. Вот автор этого курса... Скорее всего, понятия не имеет о том, что такое Turbo Skype. То есть, Скорее всего, те средства, о которых он рассказывает в своем курсе, они и близко не приближаются к возможности программы TurboSkype. Но вот видите, он тут заявляет, что зарабатывает 140 тысяч каждый месяц. Чисто из принципа куплю, потому что Skype для меня это второй по значимости источник трафика. И естественно, сделаю обзор этого курса. Но, повторюсь еще раз, если вы имеете вот эту замечательную программу, пользоваться которой абсолютно несложно, вы получаете мощнейший инструмент трафик, причем получаете его сразу. В этом ролике я расскажу о технических нюансах работы с программой Turbo Skype и расскажу о практических рекомендациях, которые были выявлены опытным путем при работе с этой программой. Рекомендации, которые позволят вам со стопроцентной гарантией отправлять ваши коммерческие сообщения по вашим целевым скайп-контактам. Ну и дам несколько рекомендаций вообще, как лучше рассылать по скайпу. Ролик будет достаточно большой. Ну, как всегда у меня получается поэтому если вы откроете описание этого ролика внутри будет тайминг и смотрите те вопросы которые вас интересуют Итак, начнем по порядку я переключусь на сервер где установлена эта программа первый технический момент конечно связан с установкой программы но если вы смотрели первые ролики мои вы понимаете что установка здесь элементарная все что нужно это раскрыть архив программы в какую-то папку папочку на вашем диске. Вот у меня программа разархивирована в папку с именем Skype. Внутри этой папочки у нас находятся дистрибутивы Явы. Вы должны в первую очередь в зависимости от версии вашей операционной системы, а разрядность своей операционной системы вы можете посмотреть в свойствах своего компьютера. Ну вот на примере десятки выбираем настройки, выбираем система, Убираем о системе и смотрим разрядность. 64-разрядная операционная система. Поэтому я устанавливаю дистрибутив из папочки ВИН64. Установка производится элементарно. Со совсем соглашаемся. Нажимаем всегда кнопочку продолжить. После установки Явы, значок программы TurboSkype изменится. То есть он станет со значком Ява. Пакет Явы у вас установлен. Для того, чтобы программа TurboSkype работала стабильно, необходимо на... Этот компьютер установить, естественно, и сам Skype, для того, чтобы система обновилась, чтобы были установлены все библиотеки, нужные для работы Skype. Делается это с официального сайта Skype. Думаю, все вы знаете, как на него попасть. Пишите, например, Skype, поиски, Яндекс. И первое, что открывается или попадается, это именно официальный сайт Skype. Выбирайте загрузить Skype. Дальше, опять же, все очень просто. Следуйте тем рекомендациям, которые будут появляться в На этом установка программы завершена. Здесь никаких проблем ну, возникнут, но ну, реально не может. Если у вас, конечно, компьютер работает стабильно, если он у вас не загажен какими-то троянами, если у вас там не установлено Куча непонятно работающих антивирусов. Но опять же совет следующий. Так как программа, которую вы получаете, то есть это, можно сказать, практически системная программа, я бы вам рекомендовал во всяком случае на момент установки программы антивирус отключать. Особенно отключить какие-то межсетевые экраны, брендмауры и так далее. То есть это может ну, повредить работоспособности программы. То есть будут возникать какие-то ошибки, объяснить которые ну, нереально. То есть не волнуйтесь, это никакой вирусный софт. Программа TurboSkype установлена лично у меня на нескольких компьютеров, и все отлично, все, все прекрасно. Значит, следующий этап это этап активации программы. Вам необходимо запустить программу Turbo Skype. У меня она уже активирована. Вот у меня сразу же открывается окошко программы. У вас появится окошко активации. В этом окне программа сгенерит вам ваш идентификационный номер. Это длинная строка из буквок и цифрок. Эту строчку необходимо просто скопировать. Как я уже говорил в первых роликах, программа не поддерживает работу с правой кнопкой мыши. Вы можете, конечно, мышкой что-то выделять стандартные операции, но вот правая кнопка, вот я сейчас ее щелкаю, скорее всего не слышите она не вызывает дополнительного меню надо пользоваться клавиатурными комбинациями это стандартные клавиатурные комбинации но я их все-таки запишу то есть первая комбинация именно для копирования звучит она как клавиша control левая например и одновременное нажатие буковки c вот эта операция Скопирует выделенный вами фрагмент. Вот я сейчас в Turbo Skype выделил группу Skype аккаунтов, нажал Ctrl-C. И сейчас эти Skype аккаунты я могу, например, вставить в тот же самый текстовый блокнот. Но нажав уже другую клавиатурную комбинацию, которая... Звучит следующим образом. Тот же самый STRL тоже одновременно нажимаем с буквы, с клавишей V. Вот если я сейчас это сделаю, вот, пожалуйста, у меня вставляются выделенные мной Skype аккаунты. Но те, кто работает с компьютером давно, я думаю, что очень часто вы используете эти комби... клавиатурные комбинации. Показываю это для тех, кто привык работать с мышкой. Еще одна очень полезная клавиатурная комбинация, которая вам потребуется при работе с программой Turbo Skype, это комбинация, которая позволяет быстро выделить, ну, например, все эти Skype-аккаунты, с которыми вы работаете. Например, хочу их все выделить, я нажимаю другую клавиатурную комбинацию, которая звучит как Ctrl-A, и все аккаунты у меня выделяются, я их могу, например все одновременно скопировать клавиатурная комбинация выглядит как тот же самый стр плюс буковка а английская поэтому для того чтобы быстро передать идентификационный ключ вам необходимо мышкой например выделить ваш айдишник затем нажать клавиатурную комбинацию ctrl c Ставьте ваш ключ, например, в тот же самый блокнот и уже из него привычным вам способом скопируйте и передайте Игорю для того, чтобы он активировал вам программу TurboSkype. Значит, все вот эти клавиатурные комбинации вам пригодятся в дальнейшем при работе с самой программой. Итак, программа активирована, вы ее можете спокойненько запустить, увидите вот такое вот окошечко. Значит, первое, с чем вы можете столкнуться, вот с чем лично у меня были проблемы, если вы посмотрите ролики на моем канале, вы найдете... Первый мой ролик об этой программе, я там задавал такой вопрос, а работает ли эта программа? Значит, в чем лично у меня было затруднение и, возможно, у кого-то из вас? Это проблема с некорректно прописанными вашими именно Skype-аккаунтами. В чем чаще всего ошибка, из-за чего программа Turbo Skype не может авторизироваться? В тех аккаунтах, которые вы расположили в настройках программы. Проблема чаще всего из-за того, что вы используете знаки пробел в строчках, где прописаны аккаунты. Причем, если пробелов у вас нет между логином и паролем, то чаще всего, но ну вот лично у меня, эти пробелы были после пароля. То есть вы их визуально не видите, вам кажется, все нормально, но программа их использует при авторизации. То есть передается не просто пароль, а пароль еще с несколькими пробелами. Естественно, в этот аккаунт программа войти не может. Значит, Для того, чтобы быстро избавиться от этих пробелов, я вам рекомендую проделать следующую операцию. Обработать ваши Skype аккаунты с логинами и паролями. Ну, например, в простейшей программе «Блокнот». Я сейчас для примера выделю не все, а, например, часть аккаунтов. Нажму Ctrl C, Открою простейший текстовый редактор «Блокнот». Вставлю сюда эти аккаунты. Для того, чтобы удалить из всего этого документа ненужные пробелы, я перехожу в меню «Правка», выбираю действие «Заменить». Либо нажимаете клавиатурную комбинацию Ctrl-H. Делать это придется довольно часто, поэтому рекомендую ее запомнить. Нажимаем Ctrl-H. В поле «Что заменить» вы нажимаете «Пробел». А вот в поле «Чем заменить» вообще туда можете не переходить. То есть пробел замещается ничем. То есть говоря проще, он удаляется. И нажимаете на кнопочку «Заменить все». То есть программа пробегает по всему этому документу, то есть удаляет пробелы. Пожалуйста, не нажимаете на кнопочку «Отменить», просто нажимаете на «Крест». Все, в вашем документе уже нет пробелов. Вы можете в этом убедиться легко и просто. Если вы все свои, опять же, Skype-аккаунты выделите, нажмете клавиатурную комбинацию, например, Ctrl-A, вы увидите, что после вашего пароля нет никаких знаков. Видите? Вот Если бы у меня здесь были пробелы, то их визуально не видно, но при выделении вы их видите. Вот они эти пробелы. И вот из-за именно этих пробелов чаще всего вы не можете авторизироваться в Skype аккаунт. Это первая и основная проблема. Как я уже говорил в первых роликах, программа Turbo Skype это программа массовой рассылки по Skype. То есть я, например, рассылал раньше с 500 Skype аккаунтов, потом 200 Skype аккаунтов первых я продал. Потому что программа абсолютно лояльно относится к skype аккаунтам, если их не убивать то есть skype аккаунты живут очень долго сейчас я рассылаю с 300 skype аккаунтов. мой тезка игорь то есть человек который активирует вам программу он рассылает с 3000 skype аккаунтов вы конечно эти skype аккаунты можете сами зарегистрировать но лучше конечно их купить у кого покупать я уже вам показывал я вам рекомендую нормального парня Зовут его Максим, фамилия у него Норкин. Ссылку на страничку Максима я дам опять же в описании видео. Скайп его давать не буду, потому что со скайпом очень много интересного. Возможно, отдельный ролик запишу. Был сам очень удивлен, когда увидел три своих скайпа. Типа моих, еще с интересными надписями. Настоящий скайп, рекомендую работу и так далее. И везде как бы я. Поэтому лучше переходить напрямую по ссылке именно в социальную сеть и общаться именно с тем человеком, о котором я говорю. Максим Норкин. Значит, если вы покупаете аккаунты у Максима, вы их получаете несколько в другом формате. Я сейчас этот формат покажу. Вместо вот этой палочки у вас стоит двоеточие. Я сейчас прям это сделаю. Вот эту палочку заменю на двоеточие. В строке, в которой прописан логин и пароль от скайпа, Дальше прописано, какое количество контактов у этого Skype аккаунта. Ну, вот у Максима последний раз я покупал вот так. Написано «Контак, «Контакты». И здесь указано количество контактов, например, 6. И вот эта приписочка она стоит в каждой строке. Вот я вам сейчас сымитировал формат файла, в котором я получаю купленные Skype аккаунты от Максима. Если вы покупаете 10-15 Skype аккаунтов а с такими объемами, конечно, на какой-то профит рассчитывать, но нет смысла, то есть если рассылать, то рассылать по взрослому, то есть покупать 200-300 Skype аккаунтов то есть, чтобы выйти ну, хотя бы на 10 тысяч отправлений ежедневно. Если вы покупаете 300 Skype аккаунтов, то обработать их, конечно, можно в том же самом текстовом редакторе. Можно это все выделять и удалять, но это будет занимать достаточно много времени. Я покажу вам, как это сделать быстро. То есть для этого вам потребуется Excel. То есть вы выделяете все свои контакты, которые вы купили. И сейчас мы их обработаем. Прям удалю их отсюда. Запускаю Excel, вставляю эти контакты в Excel. Вот пока лучше не стало. То есть все эти контакты у меня сейчас расположены в одном столбце. Для того, чтобы быстро избавиться от слова «контакты», мне необходимо их выделить в отдельный столбец. Итак, как обработать? Нам необходимо разделить этот текст на столбцы. Я выделяю фрагмент текста, который буду обрабатывать. Перехожу в данные, выбираю текст по столбцам, выбираю с разделителем, нажимаю «Далее». В качестве разделителя ставлю галочку «Другой». Вот в это поле я впечатываю, либо копирую значок, который мне будет разделять столбцы. В моем случае это вертикальная палочка. Я уже вижу, что у меня будет получаться. Все, можно уже смело нажимать «Готово». Вы отделили ненужный вам столбец. Можно просто взять его вот так вот сразу же и удалить. Вы можете продолжить обработку Skype контактов непосредственно в Excel. Вы можете вот выделить фрагмент, опять же вернуться на страничку «Главное», а войти в режим «Найти», «Выбрать действие», «Заменить». Что нам нужно заменить? Нам нужно заменить наше двоеточие, которое сейчас у меня разделяет логин и пароль, на вертикальную палку. То есть выполняем операцию, которую я делал, в текстовом редакторе блокнот. В поле найти, печатая эти заменить на вертикальную палочку. И нажимаем на кнопку заменить все. Excel говорит, сколько было проведено замен. Опять же, для того, чтобы избавиться от пробелов, найти пробел, меняем не на что. И опять же, заменить все. Видите, 18 пробелов было удалено. Нажимаем ОК и нажимаем закрыть. Вот теперь уже вот такой вот обработанный документик, мы копируем и вставляем в блокнотик. Сейчас у меня уже получились обработанные skype аккаунты, которые я могу загружать в программу. При первом запуске, когда вы открываете мои, мои аккаунты, у вас естественно будет пустота. Выделяете нажав комбинацию Ctrl-A. Нажимаем «Ctrl-C», копируем, открываем окошечко программы и нажимаем «Ctrl-V». Ваши обработанные без пробелов и с правильными разделителями аккаунты вставляются в окошко программы. Нажимаете на кнопочку «Сохранить» и «Выйти», пожалуйста, чтобы ваши изменения были сохранены. Ну, я нажму «Отмена». Точно такие же действия вы проводите с базой получателей. То есть здесь тоже не должно быть пробелов, потому что иначе программа не сможет добавить эти аккаунты в друзья. Также обработайте их в редакторе, удалите все пробелы. Но о настройках я говорил. Я рекомендую вам отправлять с одного скайп-аккаунта не больше 30 приглашений за сутки. Это не так нарушает политику скайпа и все-таки ставить достаточно большие временные задержки но минимум хотя бы три и максимум хотя бы 8 но если у вас есть возможность ставьте больше особенно если у вас низкоскоростной интернет если скорость вашего интернета меньше 30 мегабит на отдачу то вот эти вот задержки ставите ну, желательно там 15 Хотя бы секунд минимум и хотя бы 30-40 секунд максимум. Иначе что будет происходить? Сообщения не будут доставляться, то есть будет происходить просто затор, говоря по-русски. Это вот представьте, когда из какого-то громадного помещения большое количество людей ломится в одну маленькую дверь. Вот Точно так же будет и у вас, если скорость вашего интернета на отдачу будет низка. И вы будете думать, что вы работаете хорошо, вроде много отправляете, но доставляемость будет ну, никакой. Это типичная проблема скайпа. Решать ее можно, только увеличив скорость вашего интернета на отправку. Проверить вашу скорость вы можете всегда на таком замечательном сайте, который называется SpeedTest. Протестируйте и узнаете, какая у вас скорость именно upload, то есть на отдачу. Так, друзья, если скорость отдачи на вашем компьютере низка и увеличить ее нереально, то варьировать можно только одним – это изменяя временные задержки. Ставьте их все-таки по максимуму. Сейчас следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание – это тексты приглашений. Что вы здесь напишете, будет влиять на то, будут ли вас добавлять скайп-контакты, либо нет. Конечно, наша задача – не набрать целевых скайп-контактов задача отправить свое коммерческое сообщение поэтому вот с этими текстами сообщений можно поступать двумя способами способ номер один если ваша база мега горячая то есть вы знаете кто эти люди что они хотят вы в принципе сразу же можете писать им коммерческое предложение вы должны понимать что длина вот этого сообщения который записывается в одну только строчку, ограничивается 100 символами. И нужно быть Виктором Орловым, чтобы вот в эти вот 100 символов написать такое, ради чего люди захотят перейти по вашей ссылочке. Но надо смотреть правде в глаза. Виктор Орлов, он один такой, единственный. Вообще со специалистами у нас в стране тяжело. У нас в основном криворукие уебки в большинстве своем. Это, конечно, не касается вас. Поэтому, друзья, все-таки сразу начинать с коммерческого предложения я бы вам не рекомендовал. Если вы его не можете сформулировать двумя словами и написать хорошую, красивую ссылку для перехода. Вот здесь, конечно, не надо использовать все уже надоевшие стандартные сокращатели. Желательно использовать ссылку на хороший домен которые соответствуют тексту вашего сообщения. Но о сокращении много и долго я рассказывал в своем курсе по партнерке. Сейчас я добавляю туда классную возможность, как делать красивый заманчивый редирект с подгрузкой нужной вам картинки. Конечно, этот способ можно использовать для того, чтобы вводить в людей заблуждение. Ну, как, например, часто делают ВКонтакте, там, все ваши тайны раскрыты, там, нажмите сюда. То есть люди переходят, видят, что никаких тайн там нет. Такой способ работы – это прямая дорога в банк. А если вы продвигаете партнерку или продаете по партнерке. Используя вот такой вот способ рекламы, вы просто-напросто подрываете конверсию сайта. То есть очень много переходов происходит, но люди ничего не делают на этом сайте, они сразу закрывают его и уходят. То есть падает реально конверсия сайта. Товар в рейтинге начинает опускаться ниже. Только поэтому авторы заинтересованы в людях, которые могут приводить качественный целевой трафик, в людях, которые никого не обманывают, пишут правильные, интересные коммерческие предложения, мотивирующие людей на выполнение каких-то действий вот то что вы сейчас видите на экране это те стандартные приглашения которые вы получите вместе с программой turbo skype я бы вам опять же рекомендовал их поменять стандартное приглашение которое выдает skype сюда не умещается если вы рассылаете по базе людей которые активно работают в интернете можно писать что-нибудь типа такое. «Мы с вами общались в соцсети, пожалуйста, добавьте». Но чаще всего это работает, потому что ты забываешь, с кем ты там общался, но раз такое сообщение, то, скорее всего, этот человек не добавляется с целью, чтобы спамить. Все в основном боятся, что их скайп будет оккупирован спамерами. Хотя вопрос тут решается со спамерами очень просто. Для людей, которые очень интересуются скайпом, для которых этот источник трафика может быть стать самым основным, потому что, еще раз повторюсь, можно быстро выйти на хорошие результаты по объемам по количеству людей которые вы тянете skype тогда бы я вам рекомендовал следующее вот написать несколько вариантов приглашений, друзья ну вот не меньше 5 семи да, а потом просто проанализировать с каких приложений очень хорошо люди откликаются то есть какое приглашение именно реально работает. Ну и еще одна рекомендация, то есть если вы, опять же, активно пользуетесь скайпом, смотрите на те приглашения в друзья, которые получаете лично вы. И вот если вас что-то зацепило, как там человек красиво завернул, вы просто сохраняйте это приглашение каком-нибудь текстовом документе и потом его использовать. Ну а если вы сразу начинаете в лоб продавать, то благодаря вот рандомизации это единственная возможность рассылать несколько различных вариантов. Поэтому здесь, конечно, можно писать несколько и лучше писать несколько вариантов различных ссылок и, опять же, несколько вариантов коммерческих предложений, потому что рандомизация позволяет не так быстро залетать вашим скайп аккаунтом в банк, и не так быстро, конечно, надоедать людям, с которыми вы работаете. Вот, но надеюсь. Все понятно. Что-то поменяли, не забывайте нажать «Сохранить». Далее текст целевого сообщения. Вот здесь нужно писать. Я пытался учиться на, на курсе Академии Лидогенерации. Об этом тренинге я уже записал достаточно много роликов, но они все в закрытом виде. Мне там намного не нравится и очень не нравится, как люди отозвались о копирайтерах. И не надо их приглашать, когда вы разрабатываете. Сами. Но большинство заданий, которые дают академики, они, хочешь не хочешь, связаны именно с копирайтингом, то есть с написанием продающих текстов. Вот лично для меня мега-человек, это человечище в плане копирайтинга, это Виктор Орлов. Я единственную рассылку читаю в захлеб и с удовольствием, это рассылку от Виктора Орлова. Даже бизнес-молодость меня уже немножко коробит. А вот Виктор Орлов, все, что он пишет, это, ну, это просто шедевры. Поэтому, если вы хотите писать качественные коммерческие предложения, читайте Виктора Орлова. У него очень много книг по тематике продающих текстов. Все они читаются как художественная литература. Интересно, то есть не кажется, что это какая-то рутина, какая-то инструкция, занимательное чтиво. Вот именно так нужно и писать ваши коммерческие предложения. Друзья, пожалуйста, поймите, что программа позволяет рассылать 10-20 тысяч сообщений, но если вы будете рассылать одно и то же сообщение, это может закончиться и однозначно закончиться плохо. Поэтому, как работаю я, я скажу чуть позже. То есть я работаю в несколько потоков, и каждый поток рассылает свое коммерческое предложение. И я не делаю рассылку с одного потока больше, чем на 3000 Skype аккаунтов. Вот тут цифры сложно какие-то называть. То есть когда вас могут забанить, когда ваша ссылка не будет отображаться при рассылке. Но за этим следить надо. То есть может быть единственная социальная сеть контакт, которая выдает данные, когда вы можете залететь в бан, то есть по количеству выполняемых действий, то есть нормальные социальные сети работают более умно, более интеллектуально. Так как Skype сейчас уже давно был перекуплен, я уверен, что политика с, со спамом в скайпе будет двигаться в том же направлении, как и в других местах. И если вы будете рассылать одно и то же, причем рассылать массово, то вас очень быстро забанят. Поэтому не наглейте и рандомизируйте. Сама программа не может рандомизировать текст отправляемого сообщения. Я считаю, что это большой минус этой программы, и нужно этот минус как-то самостоятельно решать. Вот, в принципе, и все, как работать парсером. Я, как уже говорил, рассказывать не буду, потому что я этим парсером не, не пользуюсь. Но рассказать, как собирать базы, я обязательно в этом ролике скажу. Типично, как собирают базы ну, большинство людей. Обратите внимание, даже в этой программе и в большинстве софта, который доступен, люди идут по простому пути. То есть простой путь заключается в том, что народ парсит контакты из групп социальной сети вконтакте если вы работаете с контактом плотно работаете с контактом то вы должны уже понимать что контакт это самая застранная социальная сеть то есть, другого слова я подобрать не могу у меня уже по поводу контакта сложилось твердое предубеждение хотя бизнес в молодости выпускает там различные курсы про реальный контакт и так далее вот я считаю что из этой социальной сети что-то реально полезного быстро вытянуть уже нереально потому что эта сеть максимально захламлена ботами. Наверное, такого количества ботов и фейковых аккаунтов нет. Поэтому, если вы собираете базу из групп ВКонтакте, Выдергивайте оттуда Skype аккаунт, наверное, это единственная социальная сеть, где так легко и, можно, и просто можно выдернуть личную информацию. То элементарная обработка в том же Excel для того, чтобы избавиться от таких Skype аккаунтов, как «не скажу никому», «иди на», «дам только друзьям», то есть вы их быстро, такие скайп-аккаунты, можете удалить из собранного вами списка, ну, включив сортировку в Excel. Отсортировали, вверх у вас выделились все, что связано с русским языком. Эти строчки быстренько удалили. Все остальное остается как бы похожее на реальные скайп-контакты. Вот если вы будете рассылать по этим скайп-контактам, то никакой пользы реально не будет. Вот поверьте, не будет. Почему? Потому что половину фейки, Половину скайп-контакты, которых нет, а остальная часть, которыми уже не пользуются. Поэтому, если вы собрали такую базу, вам ее нужно однозначно чекать. Кто смотрел мои курсы по скайпу, я рассказывал о программах, которые пишет Миша Стоев. Вот у него очень много интересных, крутых программ по скайпу. И одна из, ну, например, наиболее сейчас для меня практически ценных программ ⁇ это программа Skype Checker. Это программа, которая позволяет вам отсеять или выделить только те аккаунты, по которым есть смысл рассылать. Да, конечно, TurboSkype делает все это в автоматическом режиме, то есть можно слать и в никуда, особо как бы там по времени и по трудоемкости ничего страшного не будет, но все-таки это будет тупая работа. Поэтому лучше всего... Если вы покупали программу Миша Стоева, разберитесь с чекером. Как работает чекер, как им пользоваться, есть у меня на канале, смотрите, там все очень подробно. Вот, Если вы хотите собирать какую-то свою базу, то лучше, конечно собирать э, аккаунты э, сайтов. опять же, у Миши есть софт, который позволяет это делать. то есть в том комплекте, который вы у него покупаете, есть софт, который парсит сайты и потом выделяет из напарсенных электронных почт э, нужный вам скайп аккаунт. но все равно эти скайп аккаунты то, тоже надо чекать и работа по Парсингу сайтов, особенно если вы пользуетесь тем софтом, который вам предлагает Миша, это долго. Если хотите собирать вот свои базы, вам нужно однозначно озаботиться датаколом. Это, ну, наверное, самый крутой на данный момент парсер. Он парсит все и не только парсит. Вот я вам показываю, как эта программа. Выглядит. То есть программа лицензионная, но в интернете можно найти ломаную версию. Как работает ломаная версия, не могу вам сказать. Лицензия раньше стоила относительно недорого, сейчас ценовая политика поменялась, сейчас требуются ежемесячные платежи. То есть К чему это я все вам веду и рассказываю, что вообще-то собрать хорошую базу, это долго и достаточно трудоемко. Поэтому я сейчас поступаю проще. Есть Миша Стоев, у него можно купить отчеканную базу вот эта база сентябрь 2016 год вот я правда по этой базе очень быстро рассылаю потому что используют турбоскайп то есть уже половину базы я разослал за очень небольшой временной промежуток вот но покупать конечно базы тут тоже чревато то есть их нужно покупать только у тех людей которыми вы верите иначе вы купите что-то такое что какой-то умник напарсил из контакта и потом вам выдал за отчеканную работающую целевую базу Моей точки зрения это наверное все о программе turbo skype в плане ее настроек я сейчас дам две мега рекомендации первая мега рекомендация это для тех кто хочет увеличить объемы в несколько раз что вам нужно сделать вы можете уже установленную вами программу turbo skype вот она у меня лежит в одном каталоге можете создать папочку назвать ее например turbo skype 2 Создаю папку, называю ее TurboSkype 2. Копирую в эту папку содержимое папки TurboSkype. Можно уже без всяких этих дистрибутивов, они вам не нужны. Я получил две копии программы. Причем вот эта вот вторая копия запустится на вашем компьютере без всяких вопросов по активации. Смотрите, вот она спокойненько запустилась. Это одна копия программы. Заходим в первую папочку и запускаем тоже TurboSkype. Вот обратите внимание, у меня сейчас запущены две версии программы TurboSkype на одном компьютере. Пожалуйста, если у вас позволяет возможности компьютера, возможности вашего интернета, рассылайте. Без всяких вопросов. Это вы уже будете рассылать два потока, вы можете увеличить спокойно производительность два раза. Вот если хотите вообще сделать все по-честному, я бы вам рекомендовал эту программу ставить на виртуальную машину. То есть создайте у себя на компьютере несколько виртуальных машин с абсолютно одинаковыми характеристиками. То есть это одни один и тот же компьютер, только как бы размноженный несколько раз. Вот активируйте TurboSkype на одной виртуальной машине и с этим же самым ключом он у вас активируется на всех других виртуальных машинах. Вот пропишите в настройках виртуальной машины, в настройке интернет-эксплора, например, какой-то качественный прокси, который хорошо работает. Ну, например, российский. Где взять прокси «Я»? В ближайшее время расскажу. Нашел одно очень классное место. Вот Прописывайте прокси, либо если вы пользуетесь VPN, запускаете VPN. На каждой из этих виртуальных машин есть VPN, которые позволяют использовать до 5 даже больше копий. И что у вас будет получаться? Вы будете работать в 5 потоков с разных компьютеров, с разных IP-адресов. Потому что если все-таки рассылать с одного IP, то большая вероятность того, при больших объемах, что ваш IP забанят, забанит Skype и вы с него рассылать уже не сможете. Поэтому, если хотите какие-то серьезные объемы, нужно предохраняться. Предохранение связано с чем? Это с имитацией того, что вы как бы работаете с нескольких компьютеров из каждого компьютера шлете в ну, каких-то нормальных приемлемых объемах вот эта рекомендация для тех, кто хочет много а следующая рекомендация для тех, кто хочет, чтобы ваши сообщения всегда доставляли пожалуйста, внимательно послушайте, как работаю я проблема Skype заключается в отправляемое сообщение не всегда доходит до адресата либо доходит с какой-то задержкой почему это происходит? Я уже немного рассказал, когда рассказывал о скоростях и о временных задержках. Потому что объем трафика в скайпе громадный и он просто тупо не справляется. Поэтому, как работаю я? Я работаю в программе Turbo Skype в два прохода. Первый проход осуществляется с добавлением людей в друзья и первой отправкой коммерческого сообщения. А второй проход осуществляется уже без добавления в друзья, а просто вторично отправляется в коммерческое предложение. И что будет происходить? Вот эта вторая отправка, она протолкнет первое коммерческое предложение. И человек со стопроцентной гарантией, когда войдет в скайп, получит от вас во всяком случае одну копию вашего коммерческого предложения но иногда он получит его два раза но один раз получит всегда если не делать второй проход то моя практика говорит следующее что люди получают только даба приглашения в друзья если вы работаете по первой схеме то есть сразу людям высылаете коммерческое предложение то ваша задача решена если же вы работаете по схеме номер два, добавили в друзья и потом отправили коммерческое предложение, то само коммерческое предложение нужно протолкнуть. Значит, Как это сделать чисто технически? Вот если вы просто после того, как программа TurboSkype завершила работу, еще раз ее запустите, Программа ничего делать не будет. будет. Как будет работать программа? Она увидит, что этот человек уже есть в друзьях и что этому человеку уже отправляли коммерческое сообщение. Как я уже говорил в первых роликах, программа ведет с черный список. То есть всем, кому она отправляла коммерческое предложение, просто-напросто сохраняется в файле вот с таким названием Press It Used. It. Если вы этот списочек откроете, этот файлик откроете, вы увидите те скайп-контакты, которым она уже отправляла коммерческое предложение. Что вам нужно сделать для того, чтобы протолкнуть, чтобы запустить программу второй раз? Вы просто-напросто очищаете содержимое этого файла, нажимаете Ctrl-A, удаляете, нажимаете DL, сохраняете этот файлик, он у вас становится чистым. И запускаете программу Turbo Skype. Значит, Нажимаю кнопочку «Начать работать». Смотрите, что происходит. Программа авторизуется в первом аккаунте. Вот. Она уже понимает, что аккаунт, который она взяла из списка «Кому отправлять?», что этот аккаунт уже есть в друзьях. Она ему повторно не отправляет заявку в друзья. Она ему просто отправляет сообщение. То есть просто второй раз отправляется коммерческое предложение. И вот так это проделается по всему списку. Вот благодаря вот этому второму проходу вы со стопроцентной гарантией можете быть уверены в том, что ваши адресаты получат ваше коммерческое предложение. Но вот именно так работаю я. Вот это, ну, с моей точки зрения, все технические моменты, о которых я хотел рассказать об этом крутом рассыльщике. Если что-то опустил, о чем-то забыл упомянуть, Пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, я постараюсь либо записать дополнительный ролик, либо, если вопрос не требует каких-то дополнительных записей, просто отвечу текстом. Либо можете позвонить мне в скайп голосом и проконсультироваться по этой программе. Единственное, что вам хочу сказать, пожалуйста, звоните в скайп именно мне. Тут совершенно недавно я пытался добавить себя с чужого скайпа. Написал в строке поиски DVD-WRN2 dvd 2 DVD и был удивлен, что конечно в первую очередь был найден мой скайп. Но я сейчас с него ищу. Если вы наберете у себя в скайпе DVD-WRN2 то отобразятся три скайпа. Первый будет мой. Там даже будет написано мой домашний адрес и номер моего телефона. Вы мне можете голосом позвонить. Вот он самый но потом еще выдаются два вот таких скайпа. Игорь Черноусов, DVD, VRN2 в скобках, но ну, типа для слабовидящих. Да? Тут даже написано настоящий скайп. Второй скайп с названием «Работа» Игорь Черноусов, DVD2. Я никому работу не предлагаю, все скайпы у меня настоящие и тоже еще... В статусе написано настоящий skype везде используется мой логотип то есть это фейковые skype это мошенники которые ну, работают под меня и скажем так что-то вам предлагают обещают и так далее поэтому друзья пожалуйста если уж добавляете skype то будьте уверены что вы добавляетесь к нужному вам человеку и если вы пишете дивидиверы на 2 то самая первая строчка – это именно «Правильный мой скайп». Там, конечно, нет вот таких <смех>, действующих на психологию подписей, но мошенники – они люди умные. Вы все-таки стараетесь на это не обращать внимания. Поэтому пишите ВКонтакт, тут подделать довольно сложно, что-то, ссылка прямая. Либо звоните на телефон, либо звоните в Вайбер, либо пишите. Почту, опять же, отделать крайне сложно. Все мои контакты вы найдете в описании видео. А контакты Гарика я покажу еще раз его Skype. Вот у меня он выглядит вот так. У вас будет написано. Гарик, пишите, и Игорь вам расскажет об этой программе и о других программах, которые у него есть. И, естественно, активирует эту программу по цене, о том, как это сейчас будет все происходить. Все вопросы, пожалуйста, к Игорю. Большое всем спасибо, кто досмотрел этот длинный ролик до конца. Надеюсь, он был вам полезен. Всем успехов. До свидания.